Я не хочу говорить о политике. Почему? Потому что это Харьков. Ну, а вы знаете, кто такая Савченко? Не слышал, но ничего конкретного не могу сказать. А, а что слышали? Ну, СМИ утверждают, что она герой, то есть ну, показывают ее с хорошей стороны. Некоторые люди э, не совсем в это верят, но я ни, никакую позицию не придерживаюсь, ничего конкретного не могу сказать. А, ну, мне как-то вообще все равно. Вы не слышали о ней? Ну, я слышала, там ее не отпускают, я не знаю, она голод устроила, но, ну, мне как-то вообще все равно. Военный офицер, закончила Харьковский институт. Имеет право российская власть держать ее в заложниках? Ну, конечно, имеет. Почему? Ну, потому что... Как, на, как, ну, держит, как с одной стороны, как, так и с другой стороны. Вот другое дело, что с этого сделали э, популизм какой-то большой, да, и какая-то героиня. В чем она, ни в чем она не героиня. Простая, такая же пленная, как и другие пленные. То есть Надежда Савченко не герой Украины? Ой, вы знаете, я ее хорошо знаю, потому что вместе с ней учился в институте, кто это такая. Потому тут комментировать не хочется. В цивилизованная страна, мы же не можем поехать во Францию, украсть человека и тут судить. Ну, это естественно, тут даже никаких мнений быть не может. То есть для вас Надя Савченко – герой Украины? Ну, конечно, конечно, герой. Если бы у нас человеки были такие, как я думаю, что у нас бы уже был просто рай на... в Украине. Был. Кто такая Надя Савченко? А, я не знаю. Не слышали они никогда? Нет. А вы откуда? Из Харькова. Она, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, как бы, надо посидеть в тюрьме, подумать, честно. Здравствуйте, хотим узнать ваше мнение. Кто такая Надя Савченко Здравствуйте, хотим поинтересоваться вашим мнением. Кто такая Надя Савченко? Героиня Украины. Правильно ли делает российская власть, держа ее в тюрьме? Конечно, однозначно нет. Почему? М -м, потому что ее вина ничем не доказана и потому что ее незаконно похитили. Савченко, конечно, знают она нашей учиться знаменитая. А правильно ли делает российская власть, удерживая ее в плену? Нет, конечно, неправильно. Я считаю. Что Почему? Должны страны договариваться, обговаривать вопросы пленными. Если они считают ее военнопленной, они должны менять ее, правильно? Надя Савченко Герой Украины. Герой Украины. Кто она? Герой Украины. А имеет ли право российская власть удерживать ее в заложницах? Ну вы меня такие очевидные вещи спрашиваете. Конечно, нет. Почему? Потому что невиновных людей нельзя удерживать. Кто вот такая Надя Савченко? Надя Савченко, не хочу даже говорить. Ну, для меня она, прежде всего, символ Украины, борь борьбы против врага. А имеет право российская власть удерживать ее? Конечно, не имеет, потому что явно сфабрикованное дело. Ну, находится в другой стране, в заключении, все. А как вы считаете, имеет право российская власть удерживать ее в тюрьме? У меня, не имею при каких обстоятельствах это случилось, поэтому не имею объективной точки зрения. А имеет ли право российская власть удерживать ее в плену? Нет, конечно. Почему? Ну, незаконно это, нет прямых улик, доказательств, там все высосано из пальца. Она э, герой Украины? Сложно, сложно ответить, но человек страдает однозначно. То есть гуманные какие-то к ней ну, чувства есть, а герой Украины она или нет, ну... Но... Я не готов вам ответить. Для меня это прежде всего живой человек, который нуждается в помощи несправедливо осужденной вражеской страны. Судить гражданина Украины на территории России, которого выкрали на территории Украины, перевезли. Ну, получается бандиты судят честных людей порядочных.